Здравствуйте, дорогие мои! С вами Кассандра Астра. Дорогие мои девушки, женщины! Ну, наконец-то я вышла, вот так сказать, прям выползла, приползла к вам на это видео. Э, наше традиционное, конечно, видео под названием «Где будущий муж? Где мой муж? Где его искать?» Итак, перед вами 1, 2, 3, 4. Вы выбираете свою цифру, и мы начинаем. Это видео для тех... Кто пока не нашел, или в поиске, или в поиске, но нужны какие-то маленькие подсказочки. Вот давайте будем искать подсказочки, где же его искать. Итак, если вы загадали свою цифру, я начинаю. На повестке момента цифра 2. Итак, цифра 2. Итак, совет ангела. Дорогие мои, совет ангела. Что же ангел тут советует? Очень интересно, вместе... Подсказки ангела в этом месте стоит, легла карта, связанная и с работой, и вот с какими-то занятиями. То есть, наверное, вам ангел говорит, э, ждешь-то жди, но э, смотри за собой, смотри, как ты ходишь на работу, уж не знаю почему. То есть в каком виде ты ходишь на работу, присматриваясь за своей внешностью, внешностью, э -э за своим весом тоже. Тут, к сожалению, не знаю, или к счастью, ангел вам вот так вот... Э -э Подсказывает, может быть, ангел говорит, напитывайся на работе энергиями, если тебя там хвалят, если вся твоя жизнь ушла, если личной жизни пока что нет, и вся твоя жизнь ушла, прямо вся ваша жизнь ушла в рабочей плоскости, и вы там проявляетесь, и вас там хвалят, или вы вот чувствуете свою нужность, необходимость там. То есть поэтому как-то вот почему-то ангел вам такую рабочую карту. Если вы в душе ленитесь, то ангел говорит, больше возьмись за работу. Это для тех, кто ленится. Тут два варианта, потому что нестандартная карта легла в нестандартном месте. То есть так нельзя лениться. Почему? Ну, потому что вам выш... вышла карта мужчины, он такой, может быть, трудоголик, он может немножко жадненький быть такой, но он очень смотрит, возможно, не любит каких-то тунеядцев и тунеядок. Поэтому вот такой тот момент. Когда и, где. Когда и где. Все, что связано с полицией, все, что связано с охраной, все, что связано с, с, э, с офисами секьюрити, все, что связано с пограничниками, какие-то защищающие структуры э, рядом с магазином или в магазине, где продаются защитные средства. И у нас тоже есть такие магазины, допустим, защитные средства для работы огромный магазин и там и перчатки и трата-та-та и трата-та вот, вот это вот такая вот ваша история значит где это вот где я вам рассказала и вообще между прочим этот человек я так думаю что вы его видели вы его знаете возможно какой-то человек бродит ходит около вас возможно работает с вами вот не зря тут как-то интересно все-таки да и этот человек вот за вами, ну, как бы наблюдает, присматривает и хочет, чтобы вы стали его половинкой. Тут вот очень интересно. Когда? Смотрим, что у нас когда. Ну, конечно, у нас суббота и среда, два дня. С момента просмотра вами этого видео, сегодня, завтра, послезавтра, выходной, шесть дней, галочка для активного, как бы, встречи, поиска, когда надо по сторонам смотреть, 3 дня выходной и 6 дней вот таких вот вот в таком ритме возможно он как-то связан с какими-то еще аудитами с бухгалтериями ну допустим да ну вот как вот я вам сейчас смотрю подсказки все что мне вот карты говорят возможно он начальник возможно Начальник в соседнем цеху, как говорится, да? Э, вот где начальник в соседнем каком-то, в какой-то фирме соседней или полуначальник, но как-то близко, да? Так. Он немножко, конечно, для своей прагматичности в нем есть и мечтательность немножко. И когда он мечтает, или когда он разговаривает, находит себе половинку, какую-то девушку, женщину, которая тоже умеет мечтать и любит мечтать, вот тогда он расслабляется, вот тогда ему нравится какое-то регулярное или это заглядывание в будущее, или вот что-то такое, или созерцание каких-то фильмов определенных. Возможно, да, возможно, очень любят ну, не очень любят, любят фантастику, допустим, фантастические фильмы. Возможно, не любят спорт. Возможно, не любят спортивные мордобои всякие. Вот тут, возможно, такие подсказки. Внешность у него приятная. Средней комплекции. про Пророст, не буду врать, не такой высокий, как водолей, допустим, и весы часто бывают. Но такой шустряга. Шустряга и любят подколоть. Вот любят какие-то такие шуточки, не сальные, не сексуальные. Есть такие люди с грязными шутками по жизни, независимо от своего статуса. Да? Ну, такой вот шутки. такие вот человек с шутками. Но шутки бывают иногда немножко жестокие, я бы сказала, все-таки. Потому что попадают в самую цель. Человек любит какую-то стабильность, такой немножко в душе, немножко консерватор. Это надо понимать. Он не любит женщину и девушку, которая принимает решения, а через пять дней она говорит, нет, это была фигня, я вот все-таки не туда поеду, а я вот туда поеду. Да? Вот, То есть таких девушек и женщин он не любит вот этих перебежчиков, вот этих вот волнующиеся волны, чтобы женщина была. Возможно... Возможно, кстати, с женщиной рака, если вы женщина рак, у вас будут сложности в отношениях, скажем так. Идем дальше. Идем дальше. У него немножко с детства, возможно, я везде говорю «возможно», потому что, дорогие мои, это не индивидуальный, да, не индивидуальный прогноз, поэтому я трактую, что карты говорят, и на всякий случай говорю слово «возможно». Так как любые видео и на моем канале, и на другом, где гадают, вам как бы прогнозируют, они такие больше рекламного характера. Это вам реклама, как я могу вам вашу ситуацию просмотреть. Возможно, немножко избалован, избалован в детстве ребенок и очень, когда ребенком был, и очень где-то привык. Кроме своей добычи денег, как я говорю в шутку, еще любит, когда родня помогает. Но, вы знаете, это неплохо, если кто-то из родни помогает регулярно, пока они живы, конечно, надо тоже учитывать этот момент. Да? То есть, если человек живет параллельно с родственником, спонсором, ну, для вас это неплохо. Единственное, только надо смотреть, чтобы вы, с, так сказать, с родственником или с родственницей-спонсором не поцапались, не поругались, и вы сами не преревновали его, что якобы там какой-то может осуществляться иногда за денежные вливания какой-то диктат для каких-то действий. Вот это тоже надо понимать. Что вас с ним объединит? Ну, наверное, как-то вы вместе встретитесь... Или вот, даже если это старый тот человек, ну из старой, из старой гвардии, скажем так. Если вы с ним соединитесь, возможно, вы как-то пере... поменяете жизнь, а может даже плюнете и из-за каких-то причин уедете в другой город, а может даже в другую страну. То есть вас с этим человеком объединит желание и не боязнь каких-то, скажем так, глобальных перемен согласно каким-то веяниям. Может быть, вы вместе будете членом или уже являетесь, но еще не знаете, что он это он. Возможно, вы являетесь членом какого-то клуба, какой-то организации, там, не знаю, волонтерства или что. Или там, не знаю, ну что там, может, на пейнтбол ходите, допустим, или из арбалета стреляете. ну Ну что-то такое. Я же не говорю про макроме, но кто знает. Может быть, вы ходите на макроме, а в соседнем кабинете этот же мужчина, вот ваш он, преподает там, не знаю, что, что-то мужчинам, что-то там, допустим, какие-то курсы ведет, да? По психологии, может быть, допустим, да? Вот, и что отбросить и забыть? Ну, наверное... Не надо часто его таскать и тащить в какие-то поездки, может быть. И еще не надо из него вытягивать его личные такие... Не то что тайны, а то, что он пока что не хочет рассказывать вам. То есть за душевные разговоры стараться не, по, ну, не вести с ним, пока он сам их не начнет включать, как на кнопочку. Да? Если вы начнете заниматься как леди Винтер какой-то разведкой, то, сори, сори, тут может ничего не получиться. И, и в общем-то, тут такое, такое, знаете, резюме. Будь добрый или, если хочешь, его подцепить. Каж, кажись немножко более добрый, чем ты есть. Будь чуть-чуть более лояльный. А, иди навстречу, и тогда все будет. Вообще неплохие, интересные карты. Может, он немножечко дребезжит, чуть-чуть так, ну, так сказать... Не в смысле он себя жалеет, может быть, он иногда дребезжит, что люди его до конца не понимают. Но он человек умный, не все его могут до конца понять, поэтому тут вот такой момент. Вот, дорогие мои, пожалуйста, пишите, ставьте лайки и пишите, пожалуйста, под, под этим видео свои какие-то размышления, вопросы. То есть можете писать вполне. Теперь информация для цифры 1. У нас на повестке момента цифра 1. Оп, прям так. Итак, цифра 1. Ну вот смотрите, что в глаза бросается. Вот, кроме одной карты, белые, в принципе, карты, да. То есть даже Венера перевернутая, но все равно. Это говорит о том, что довольно скоро вы встретитесь. Довольно скоро у вас шанс с этим человеком. Человек, но человек упрямец, мама мамами. Человек по поведению будет напоминать десятилетнего ребенка, прямо упрямого такого, у которого как будто бы у него нет опыта за плечами, вот он уперся, и в этом его сложность общения вашего, ваше общение вот с таким упрямцем, как теленочек такой упертый, да, но вы, возможно, в этом человеке больше поведетесь на внешность, на какие-то телесные приятные ощущения там в сексе, допустим, и поэтому тут, знаете, вот так часто бывает, потому что нет людей. С одними плюсами есть и минусы. Если он в постели супер, то, может, он за постелью выдает нам такое, что мы не знаем, как себя вести. Может быть, его пора на три буквы послать, да? То есть вот, вот тут момент. Ну так, что говорит совет ангела? Ангел говорит, сильно не плавай в каких-то облаках, не сиди, не жди, что сам подойдет. Может быть, иногда куда-то надо ходить. Может, даже в тот же бассейн где-то запишись. Что-то связано с водой. Я не знаю, бассейн ли, но вот что-то связано с водой. В Подмосковье, допустим, сейчас модно вот ездить. Ну, не сейчас, когда зима на носу, допустим. Но весной на этих волнах за катером на такой доске тоже вот что-то такое интересное. Вообще, ангел говорит вам, будь немножко наглее, будь немножко смелее. Вот что ангел говорит. внутри Такое мальчишество немножко включи в себе внутри, и все получится. Когда и где? Ну, значит, здесь идут, сейчас скажу, понедельники и вторники. Вот как активные дни для встречи. Сегодня выходной, завтра 5 дней, галочка на момент, чтобы вокруг смотреть, потом один день выходной и 5 дней вот на, на тему познакомиться. Где? Все, что связано с банками, с банкоматами, с платежными системами, с театрами, с кинотеатрами, со зрелищными, с цирками, с концертами. Все, что связано с участками ГАИ. Не знаю, сейчас. раньше было ГАИ, а сейчас ДПС или что там, когда что-то связано с, о, с ошибками на дороге, с оформлением. Все, что связано, ну вот, скажем... Ну, может быть, с оформлением сага допустим, каких-то, когда мы оформляем страховки, все, что связано с машиной, с покупкой машины, с ремонтом машины, с автосервисами. То есть, смотрите, какой широкий тут вот выдала вариант. И еще все, что связано с телом, с джимами, с боди, вот что-то такое, с когда мы ходим солярий, может быть, вот что-то такое. Будиарт почему-то еще летает слово. Ну, хорошо, вот, вот, вот такой момент. Значит, он... Что может быть там по профессии? Смотрим. Да, он может даже тем же быть тренером. Возможно, тут еще тема спорта накладывается. Бывший спортсмен, теперь тренер. Может быть, сейчас секьюрити. Может быть, у него фирма связана с охраной. Или... Он м, бригадир в этой фирме охран... охранников. Возможно, связано что-то с пожарной темой, тоже, да. Эм, сейчас скажу. Ну, может быть, связано с охраной банков тоже, да. Потом что еще? Ну, может быть, какой-то даже средней руки чиновник госструктуры. Тут тоже, да, подходит какой-то инструктор. Вообще, собственно, инструктор летает, летает, летает. Но по родовой ветке... По родовые ветки есть какие-то немножко магические способности, поэтому к нему женщины немножко могут притягиваться таким магнитом, которого как бы внешне нет, но внутри он где-то есть. Да? Так. Выглядит малажава телосложение плотное, возможно, будет вам напоминать какого-то вашего родственника, а может быть даже ваша родственница вас уже пыталась с ним познакомить. Вот тут такая подсказка. Что-то в нем, смотрите, еще раз карта выходит, что-то в нем таинственное, глаза такие магнитные, глубокие, смотришь, и как в какой-то немножко в гипнотический такой, не знаю, в шлейф попадаешь туда. Какой он добытчик? Ну, вы знаете, временами человек настроение все-таки. Я не говорю, что он сегодня ходит на работу, а завтра он проснулся, у него плохое настроение, он прямо не пошел. Да нет, просто... Ему нужен внутренний стимул, да? И если он в какой-то полу... Иногда чуть-чуть бывают у нее такие полудепрессии, может быть, сезонного характера, а может быть, когда очень сильно... Я не говорю, что он заведущий человек, но, а может быть, когда очень сильно сосед вдруг резко поменял машину на очень крутую, тоже немножко такая внутри досада может у человека появиться. Любит общий котел, любит общий кошелек, ну, это неплохо. То есть, в принципе, человек контролируемый, только немножко надо его иногда подшатывать, подпиндалять, не извиняюсь за такое слово, в теме вот каких-то давай там, вот иди возьми, допустим, тебе вот, там Вася предложил дополнительный заработок. Ну, вот хочешь новую машину, ну вот иди там может быть. Ну, допустим, это для тех, кто не начальник средней руки. Ну, вот такой, если начальник средней руки он уже, то может такой немножечко эффект чистоплюйства, что вот я эту работу не буду делать, или я по дому вот что-то не буду, я сейчас не про посуду, про посуду, конечно, там может быть часть ремонта он не хочет, ну тогда надо сказать, ну дорогой, заработай, я найму, мы наймем работника, специалист, и он будет делать этот ремонт. Что вас с ним может объединить? Ну, наверное, все-таки внутреннее, вера в какие-то справедливости глобальные, а внутренняя вера в, э, внутренняя вера, ну, может быть, приверженность какой-то одной ну, религии, естественно. Дорогие мои, у меня недавно была клиентка, у которой муж другой веры. Дорогие мои, думайте на берегу, когда муж другой веры пройдет 2-3 года, и муж может начать настаивать начало такое включить, чтобы вы перешли в его веру. Надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, про какую веру даже, да? Вот такой брюнет, вот т.д. и т.п. То есть, если вы изначально против корни этой истории, ну, значит, дорогие мои, значит, вам с этим мужчиной не по пути, да? Вот вас с ним объединит какой-то интерес, какой-то общий интерес, а, возможно, даже э, какой то общая похожесть в работах. Я не могу сейчас это до конца объяснить. Может быть, хобби похожие. Кто-то монеты собирает, кто-то значки любит. А может быть, ваш папа собирал значки, а он и сейчас собирает значки. У вас часть коллекции осталась, и это тоже его притянет к вам. Не в смысле, чтобы вытащить у вас эту коллекцию, а вот... Он через это обратит на вас внимание. Что отбросить и забыть? Ну, наверное, нельзя сильно резко пытаться менять его мировоззрение в теме вот, его места в социуме. То есть тут надо аккуратно, тихонечко. Он живет для себя, для себя в каком-то удобном мире. Ему так нравится. Возможно, чуть-чуть иногда его зашкаливать на патриархат. Вот такая карта тут есть. Ну и, и поэтому, ну, мягко, да. То есть тут главное человека не сломать или не пытаться сильно ломать под свои интересы, не пытаться, не пытаться резко ломать, чтобы человек не было ощущения, что вы с ним сошлись вот только для осуществления ваших личных каких-то целей и амбиций. И резюме, резюме, резюме. Смотрите, опять карта скорости, а, карта шустрости. Может, просто в дороге познакомитесь, в пробке, дорогие мои. А бывает даже и так, да, и все бывает. Жизнь, она настолько непредсказуемая. Не надо жить очень сильно в каких-то схемах. Надо допускать и такие варианты, и такие, и такие, и такие. Хорошо? Вот, дорогие мои, вот такой был у нас номер один. Ставьте лайки. Буду очень благодарна за донаты, конечно. Благодаря только донатам мой канал еще как-то я иногда выхожу, так сказать, в эфир или на видео. Да? Теперь на порядке момента цифра 3. Что я хочу, дорогие мои, сегодня, сегодня, что я хочу сказать по цифре 3. Тут ожидается для вас яркая персона, но... Эту персону, про эту персону, если вам интересно, я расскажу вам лично на личной консультации. Если вы сегодня, вы вот сейчас на этом видео выбрали цифру 3, значит вам пора обратиться ко мне на платную консультацию. Хватит вам плавать в розовых облаках, э, хватит жрать, когда вам тяжело внутренне жрать. Это холодное одиночество, холодная спина, холодная постель. То есть, дорогие мои, обращайтесь, если вы хотите реально в ближайшее время все-таки найти и понять, понять, где же находится ваш мужчина. Также хочу сказать, что, возможно, я вам на этой астрологической... Она будет и с картами, и с астрологией. То есть карта это карты любые. Возьму и второй, такие астрологические, какие хотите. У меня семь колод карт, какие хотите, вам буду прогнозировать. и прогнозировать, а просто уже, уже учить, инструктировать, подсказывать, и э, также карта ваша натальная, карта рождения будет открыта прямо перед вами. И по... Ну, в WhatsApp, WhatsApp. Лучше в WhatsApp это часовая консультация. За час можно много понять, много объяснить, много вам вас поднастроить, как электроприбор. Вот. Возможно, надо чуть-чуть что-то в себе, вам в себе откорректировать то, на что я вам укажу. Жду вас, дорогие мои, на личной консультации. Ватсап или найдите мой ватсап. Под видео будет мой WhatsApp или через e-mail, ну, там договоримся. Тогда, если у вас нету такой возможности, я записываю часовое видео почти что с инструкцией, с, разло... с раскладкой вашей, опять же, карты рождения. То же самое будет на записи. Но лучше живое общение, дорогие мои, всегда лучше, потому что можно на горячий молниеносный вопрос получить молниеносный, так сказать, ответ. И теперь на повестке момента наша цифра 4, дорогие мои. Итак. Оп. Ну, смотрите, тут и белые, и красные всякие карты. Тут не совсем просто. Почему? Потому что, возможно, вам... Попадаются какие-то свободолюбители, свободолюбители, свободолюбивые такие, знаете, мужчины-мустанги неуправляемые, то вроде неплохие с ними, интересно, у них огонь в глазах горит, но вот они э, то ли регулярно хотят где-то отдохнуть в стороне, то ли очень сильно они увлекаются тусовкой со своими друзьями, Тут вот интересный момент. Итак, что совет ангела? Ангел советует говорить в лоб своим мужчинам в дальнейшем то, что вам не нравится в них. Ну вот так. Ну не целыми днями, конечно, там критиковать. Ну вот, то есть в себе не носить, такая как бяка-бука, а обиды такие не концентрировать. Да? Что еще ангел говорит? Ангел говорит, стань ярче. Начни одевать просто через три дня, начни одевать какие-то более красные, более вот такие оранжевые, красно-оранжевые, такие коралловые одежды. Одень красную кофточку, одень, купи красную бетловочку и ходи, и не то, что вот ходи и знакомься, а просто это для будет такая для вас, вы будете как огонечек, как факелочек. И будет вот это вам в плюс работать. Вы станете ярче. Возможно, надо чуть-чуть духи сменить, чуть-чуть на более сладкие. Но не так душиться, дорогая моя, что прям там, знаете, зашла и все попадали в оморок. Ну вот в пределах разумного. То есть ангел говорит, стань чуть больше женственный. Стань больше такой, как сказать, ой, презентабельный. Вот. Так, когда и где... Ну, тут, конечно, идут вторники и четверги. И с сегодняшнего дня раз-два выходной, потом три дня активный, два дня выходной и три дня активный. Там, где дни активные, ставьте, пожалуйста, галочку. И в эти дни смотрим по сторонам, да, где все, что связано. С назидательными, фискальными, какими-то всякими э, наказывающими государственными схемами. Там рядом, где законы принимают, э, где выдают какие-то справки. Вот. Так, где еще ну, да, Там, где защищают. Может быть, невдалеке тюрьма, к сожалению, но факт. Невдалеке может какое-то министерство деловое быть вдалеке все, что связано с судами, с осуждениями, все, что связано там, где люди разводятся. Не знаю почему. Возможно, недавно у вас был развод. Возможно, у вас был недавно развод. ну Который вам очень ну, такую рану в сердце дал, что вы сейчас вроде надо, а может и не хочу. И вот такие внутренние терзания. А что с этим делать и как с этим жить? Ну, дорогая моя... Ну, если вам не больше 40, особенно, конечно, это видео мое для и 70-летних тоже, но особенно, если вам не больше 40, не стоит зацикливаться. Бывает, что и козел попался в жизни, но, конечно же, если вы обратитесь на личную консультацию ко мне, что я вам объясню, почему вам попался козел и что ждать от следующего мужчины поточнее, буду говорить, да. А тут у нас общее, не индивидуальная. Тут это рекламное видео на мои возможности. Еще раз напоминаю, что любое видео в Ютубе, и не только в Ютубе, там в Телеграме, вот где вы видите, это, конечно же, рекламный продукт на возможности того, кто записывает это видео. Что же еще где? Где же еще где? Ну, не знаю. Где какие-то компании, которые очень шутят, которые опасные, может быть, которые рискуют. Это говорит и про охоту, они же рискуют, правда? какие вот компании, в чем они рискуют? Ну, вот какая-то компания может быть, которая вам, кстати, изначально точно не понравится. Вот такая есть подсказка. Он человек с виду легкий, внутри напряженный, с виду общительный. А внутри, когда начинаешь с ним жить и ближе-ближе вот этот стягивается радиус, диаметр ваших отношений, вы понимаете, что не все он скажет, что-то там он застрял, может какие-то ошиб... ошибки. Ошибки перед женщинами, и обиды на женщин там сидят, потому вот такое вот что-то в нем напряженное. Возможно, может по поэсэмэсить и какие-то немножко подхамить. Возможно, предыдущие отношения его сломались, потому что он вел какие-то переписки в интернете ненужные, ненужные с точки зрения тогда еще бывшей его женщины. Кто он? Он даже на дороге может быть автохулиганом, автохамом немножко. Вот, к сожалению, вот тут такая характеристика, вот такой вам шустряга, понимаете, как бы идет навстречу. Высокий рост, интересный, но еще раз есть подсказка что какие-то друзья у него не очень хорошие. возможно у него есть друзья которые любят чтобы он с ними его револ... что вас с ним объединит вас с ним объединит похожие отношения к каким-то переменам Похожие отношения каким-то к, к, к медицине вообще, и также вас с ним может объединить, возможно, будущий какой-то проект совместный. А может быть, уже вы там думаете на данный момент какой-то вот проект. Он каким-то боком, каким-то боком может быть связан и с медициной, и с ветеринарией, то есть и с животными. Вот что-то такое. А может быть, это Торговля, допустим, даже это может быть торговля какими-то лечебными средствами для животных. Ну, как вариант. И что отбросить и забыть? Отбросить и забыть. Нельзя ему отказывать, когда он говорит «давай поедем туда, давай поедем сюда» в нем есть желание путешествовать, желание перемещаться, даже я бы сказала, это его нормальное состояние, он не может долго сидеть на одном месте, то есть нет, он дома может сидеть, но иногда надо с ним садиться на машину, если нет машины, садиться на автобус, в электричку, и делать маленькие такие путешествия, субботние, допустим, хоть один или два раза в месяц, и тогда это очень сильно вас сплотит и сварит, сварит от слова сварка, да, сварит, вот, и если вы захотите вдруг какое-то дальнее путешествие, то это надо, конечно, не так, что, а вот давай завтра вот купим билет, а через месяц вот поедем туда. Нет, обязательно обсудить, подготовить человека, чтобы его комфортность, ему была эта своя комфортность. Вот, дорогие мои девушки и женщины, вот такое было видео. Благодарю. Буду благодарна за лайки. За донаты еще больше буду благодарить. Если не будет донатов, то загнется скоро мой канал. В принципе, наверное, что... Не, ну в качестве рекламы, конечно, я выхожу тут в эфир. Вот. Иногда делаю стримы. Смотрите стримы и до встречи.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 я тоже вам помогу разобраться с этим вопросом. У многих из вас есть дети и внуки. Если вам интересно, куда же ребенка, в каком направлении отправлять в долгий жизненный путь, тоже обращайтесь ко мне. Также я немного консультирую и по медицинской астрологии, поэтому если вы у меня запишетесь на консультацию,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 так что, дорогие мои, с удовольствием приму вас на своей личной консультации.